невероятно мощное наблюдательское движение. И как бы у всех организаций у наблюдателей Петербурга, вообще у всех наблюдателей Петербурга много побед. Но это достаточно очевидно. Но при этом, вот мне со стороны глядя, кажется, есть такая проблема. Плохо умеете предоставлять информацию для общей публики. Себе, есть, да, да, да, есть, он, скажу, собочек, огромная себе. работа делается, действительно есть победы, есть опыт, который надо транслировать, который, о котором важно говорить и рассказывать, который был бы востребован в других местах, опыт, который был бы востребован и в целом у публики, у людей, у избирателей, но он остается во многом непредставлен. То есть те же самые наблюдатели Петербурга делают колоссальную работу, но сказать, что есть какие-то цельные отчеты по выборам, которые там, могли бы быть представлены широкой публике, нет. С этим, мне кажется, есть определенные проблемы. В чем именно широкой публике? Не, не экспертному сообществу. Экспертное сообщество, естественно, в курсе более-менее о достижениях, а широкой публике. Вот поэтому мы этот курс разработали и пытаемся людям э, показать, наблюдателям показать и рассказать о механизмах, с помощью которых нашу информацию можно сделать визабилит, сделать ее интересной для людей, потому что, ну, когда мы в своей наблюдательской тусовке говорим, мы говорим во многом уже на птичьем, профессиональном языке, который не всегда понятен, не всегда интересен обывателям. И вот мы пытаемся найти опыт, пытаемся найти практики, пытаемся найти механизмы, с помощью которых нашу информацию, то, как мы этих интересных людей, которые делают нам такие замечательные выборы, ловим за хвост, за усы, за загривок, чтобы это стало максимально-максимально доступным, максимально известным, и чтобы, наконец, эту ситуацию переломить. Переломить не только на уровне отдельного региона, а в целом, чтобы тема выборов звучала, и чтобы мы могли хоть что-то в этой связи сделать. Поэтому... Азарт, поэтому Татьяна сегодня расскажет несколько тем, расскажет о том, что им удалось делать, и как, какие у них были успехи, и, возможно, эта практика будет восстановлена у вас. Мы бы хотели, чтобы там, по итогам этого тренинга каждый из вас мог внести свой вклад в, те, в ту работу, которую вы делаете, как расследователи, как наблюдатели, чтобы это презентовать чтобы было максимально возможно. Я могу уходить. еще немножко теперь дополню Вот, например, сегодня я еще выступлю пару раз. Сначала а... я расскажу о практических расследованиях. Хотите, может быть, я немножечко возьму организационную структуру, чтобы струк от вас... Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. А. Значит, у всех, наверное, была программа. А у нас плотный день сегодня, в которых будет 4 сессии. По 45 минут. Первая сессия Татьяны нам расскажет о удачной расследовании. Потом Азат будет следующая сессия Азата – это онлайн наблюдение. И после двух сессий у нас это кофе брейк. Мы называется переваренную информацию уплотняем. Потом еще две сессии. Почему некоторые истории интересные, другие нет? это Опять Татьяна. Потом мы, как бы, уходим на обед, чтобы, как бы, обедать мы здесь будем рядом. Потом возвращаемся сюда после насыщенной и напитавшейся всей информации. Будем, раз это, подходим к очень важному электоральной статистике. Как эти данные все показывать, что с ними делать, потому что, представляете, потому что это, на самом деле, вот это, та самая Ахиллесова пита, в которой, как бы, все теряются. Потому что, вроде бы, ты можешь... Рассказать свою личную историю, что я с чем-то был на участке, а как это показывать, и рассказать другим, непонятно. Меня зовут Татьяна Гюнасова, я журналист и занимаюсь электоральными, электоральными расследованиями для «Новой газеты». И сегодня я хочу рассказать о нашем опыте расследования массовой классификации в подмосковном городе Балашиха. Это было... В, в прошлом году, в сентябре 2018 года, в Московской области проводились выборы губернатора Московской области и вдруг оказалось, что, если раньше мы подсмеивались, немножко высокомерно относились к Северному Кавказу, что там безобразие говорится, но потом оказалось, что безобразие — это непосредственные близости от Москвы, причем там была, были выборы полностью фасифицированные. И это, конечно, было отвратительная картина. Так, а вот, включи, пожалуйста, следующий слайд. До этого у меня было несколько расследований. Я расследовала историю о фальсификации в подмосковном городе Мытищи. Оказалось, я работала в комиссии, получила, мы все подсчитали, подвели итоги когда я сравнила протоколы с газ выбора, оказалось, что протокол в ГАС результаты внезапно изменились в сторону одной из партий. Сами знаете, какой. И собрав аналогичные протоколы наблюдателей из 75 комиссий, я видел ту же самую тенденцию во всех комиссиях. То есть мы доказали документально, что на 75, на 75 избирательных участках протоколы были переписаны. На втором этапе расследования мы а, использовали для подтверждения результатов, потому что Центральная избирательная комиссия нам сказали, "О, эти протоколы неправильно заверены, мы не знаем, что это за документы. Мы добыли видеозаписи и на видеозаписях просмотрели и а, нашли подтверждение именно тем, результатом, которые были в протоколах. Не в ГАЗ-выборах, а в протоколах. А затем мы делали вместе с АЗАТом тоже большой видеопроект, а все подходы записаны. Мы исследовали реальную явку на выборах президента Российской Федерации в марте 2018 года. Работала большая команда волонтеров, мы исследовали очень много участков, это было в несколько этапов. И, друзья, оказалось, что во многих местах явка превышена в три да, даже пять раз. Я думаю, потом Давид, может быть, расскажет о Кабартино-Болтаре, тоже интересно было. И вот последнее расследование большое – это возвращение карусели. Как раз о массовой карусели в Балашике. Сейчас, да. Татьяна, нужен вопрос? Я просто 30 дней забываю спросить. А такие вот эпизоды, как в королевой классификации в Жуковском, они как-то не знакомы? Те? Ну, в Жуковском ты имеешь в виду, в каком Жуковском выражали или как каком Жуковском какого года? Какие выборы? Это было года, наверное, три назад. Ну, что-то я слышал, наверное. Ну, по я ну, не встречался. Ну ладно, хорошо. В королеве, конечно, мы ну, с сотрудничаем. Конечно, я не слышал, я там очень много знают об обстоятельствах дела. А, итак, а, просто история расследования карусели в Балашихе самой свежей. Преимуще... Мне кажется, что карусель это еще становится очень актуальным инструментом. И я бы хотела именно остановиться на этом расследовании, тем более, что о явке потом расскажет немножко о зло. А, итак, подмосковный город Балашиха. Буквально 10 километров от Москвы. Очень крупный город, один из крупных в России областного подчинения. 400 тысяч человек примерно. И по результатам расследования я понял, что город управляется мафией, называя вещи своими именами. Мы обнаружили, мы исследовали подробно 54 избирательных участков из 180, но там не на всех видеотрансляциях. Мы обнаружили, вот, по самым минимальным планам, мы, мы, 370 человек в нашей э, таблице парусечников, мы обнаружили приблизительно 250 членов участковых избирательных комиссий, которые не только выдавали бюллетени, но и сами выбрасывали. Мы обнаружили э, также большую группу наблюдателей. Мы не нашли ни одного независимого наблюдателя там. Под какими бы партиями они не были, от каких бы партий они не, не, не, не были там представлены, они все либо закрывали глаза, либо выбрасывали сами. То есть это был просто чудовищно токсичный город. И поэтому, возможно, он произвел не такое сильное впечатление. И, и я за а, Сразу скажу, что над этим расследованием работала команда волонтеров. Это ребята, с кем мы познакомились в ходе а, предшествующего расследования в Большой Приятке на в выборах президента мы все подружились в общем нашли оказалось что у нас одинаковые ценности и одинаковые в общем идеалы и поэтому мы радостно работаем. Потому работать конечно объем информации был большой 54 участка, это по две камеры, То есть, ну, там было огромное количество работ, конечно. Но мы подробно изучили 54 участка, а потом еще как бы после посленно просмотрели, еще что-то 30. То есть у нас, в принципе, мы, мы сильно понимаем, о чем говорим, и ни разу ничто не подверглось сомнению наши глаза Итак, что нас насторожило? Выборы прошли 9 сентября 2018 года. Что нас насторожило? Во-первых, сразу данная электоральная статистика Бориса Опченикова, он посмотрел практически через несколько дней после того, как выборы были объявлены в он методами статистического анализа представил отчет о том, как шло распределение голосов по всем подмосковным территориальным избирательным комиссиям. В Балашихе две территориальные избирательные комиссии, ТИК-1 и ТИК-2. И практически обе эти комиссии попали в его да, отчете в раздел, где шла либо полностью фальсифицированная, либо полностью, там как-то он еще выразился, но там где полностью практически фальсифицированные результаты. Здесь э, его отчеты были построены по двум, то есть графике построена распределение голосов по двум э, составляющим, насколько я помню, это процент пришедших процент явки и процент голосов полученных инкумбентом то есть действующим губернатором Московской области Андреем Воробьевым и везде если в среднем по Подмосковью явка была 37% то в Балашихе она была выше 50% и соответственно Андрей Воробьев получил самые высокие результаты именно в этом городе причем на некоторых участках он получил даже больше голосов, чем Владимир Путин на выборах президента. И, соответственно, когда мы увидели а, вот так, такой график и по ТИК-1, по ТИК-2, хотя они немножко отличаясь, например, явка на ТИК-1 была 53% с копейками, а явка на ТИК-2 а, 47%. Тем, что эти проценты значат? То есть, где что? А, я думаю, что... Вот здесь была явка, а это число голосов, полученных инкумбентом. И, конечно, это сразу вызвало у нас подозрение, тем более, что многие из нас, действующие члены участковых комиссий, например, вот я работала в соседнем городе Матищи, участковой комиссии. на нашем участке явка не дотянула до 25%. А явка, допустим, в целом по городу, несмотря на какие-то манипуляции нашей ТИК, не дотянула до 30% под Волоколамск, чтобы я тянул до 20%, а здесь 50% сверху. Вы, конечно, плюс нас насторожил, на самом деле, у нас была наводка. Мы знали, что в городе традиционно с девятого года, то есть традиционно работают крутили. Надеюсь, вы все, и очень неблагоприятная ситуация на выборах. Я думаю, что вы, многие из вас, слышали эту историю избиения наших наблюдателей Стаса Кутникова и Димы Нестерова. Как раз их избили на одном из избирательных участков Железнодорожном. Это город, который сейчас входит в состав Балашихи. Вторым Второй наводкой для нас стал фактор депутата. Наш знакомый депутат, муниципальный депутат из одного кругов Москвы, Левон Смирнов. Был, ну, прописан в городе здоров, но он пришел, проголосовал на участке на своем 575, пришел, потом отдал долг, пошел закусить в ДОДО пиццу, купил кусочек пиццы, сел у окна, смотрит в окно, а там картина маслом. Несколько машин, три машины, а, и какие-то девушки обнажаются. Ливон, а, ну да, переодевается он, конечно, вот здесь как ну, фотографии не очень видно, но он быстро среагировал. Заметьте, какая реакция. он быстро э, э, вот здесь видно поднятые багажники и девушки там накидывают на себя какие-то буа. Вот, но тут же, э, э, и ну и юноши есть, они не стесняются, быстро переживают. И он быстро сообразил, что фотографировал. и быстро сообразил, что это курьезчики. И он знал, что где-то примерно неподалеку на, находится у избирательного участка. Он быстренько от пиццу доживал и побежал. Вот Леон заходит на участок, видит там крусельщиков, он обращается к председателю комиссии, который я ним, говорит, у вас крусельщики, вызывайте полицию. Полицейского в тот момент, естественно, не оказалось на участке. Пока за ним ходили, крусельщицы плоднокровно проголосовали и ушли. Соответственно, Леон написал жалобу, и связался с журналистом, пишущим на темы пресс со Соответственно, мы поняли, что а, там было... Потом до нас дошел, дошла информация из, из членов комиссии, человека честного. Он рассказал, говорит, там, это была просто катастрофа. Там было огромное количество людей. Он, ну, конечно, дал очень много ценной информации. И мы поняли, что надо этим заниматься. На первом, этапе, на первом этапе у нас мы получили, достали видеозаписи только с 20 участков. И, соответственно, клин, клин, бросили клич среди наблюдателей, очень многие откликнулись вот из ребят, с кем раньше работали, но также подтянулись и новое. А... В своей истории, в своем рассказе, я буду еще делать акцент на тем, как мы работали? Мне кажется, вот это определенное ноу-хау тоже может пригодиться. Да? Потому что, с одной стороны, потому что это действительно информация может пригодиться. Итак, мы получили 20 участков. Скачали. Как где искать? Сразу подумали, что нужно искать сразу посмотрели, там, как, как, на который, какие участки доступны для просмотра, потому что сразу обнаружили, что и рады посмотреть, но на многих участках камера устроена таким образом, что практически не, не позволяют ничего иметь. А некоторые камеры смотря, были вставлены, мы видели пол, цветы, или, допустим, напротив, напротив некоторых камер был, был повешен какой-нибудь осветительный какая люстра, и практически все формально камера установлена было правильно, ничего не было видно. Фактически на пятерку, мы оценили потом все камеры, просмотрели все камеры 180 участков, на пятерку было, по-моему, на пятерку только на 20 участков, и 180 камеры были установлены в соответствии с постановлением о видеотрансляции на всех остальных с теми или иными способами видами нарушений на, на значительном числе участков камера была установлена таким образом, что наблюдать было практически невозможно. Потом мы увидим, может быть, какие-то примеры этого. Ну, например, когда камера формально КАИБы, в камеру оба каибы видно, но они в дальнем конце помещения, и избиратели к ним подходят, голосуют перейти к этой спиной камере. И когда они стоят по 30 секунд или по минуте перед камерой, перед Каибами, а мы уже высчитали, что максимум 3-6 секунд, чтобы вести бюллетень в камеры, на эту путь, 6-6 секунд, то понятно, что когда человек стоит 30 секунд или одну минуту, возможно, он будет не один даже бюллетень, а много бюллетень, как потом оказалось. Так вот, мы подсчитали, что на ТИК-1, практически, видите, две да, трети камеры ТИК-1 а, с грубыми нарушениями, ТИК-2, 31 камера не, не пригодна для видеонаблюдения, хотя потом, как оказалось, мы их тоже а, просмотрим определенным образом. И на всех участках, а, мы заметили, была очень громкая музыка, и на многих отключено звуковое сопровождение когда говорит спасибо, вы проголосовали. А иногда слышалось, естественно, слышался звук работающего сканирующего устройства. Но для этого была включена очень кромкая музыка, чтобы заглушать эти звуки. Тем не менее, все равно как-то было можно посчитать. Так, следующий. Так. Итак, для начала. Мы, решили, мы подумали, что карусельщики, в принципе, достаточно рациональные люди. И если они пришли в школу, например, где располагаются несколько избирательных участков, они наверняка, проголосовав на одном участке, пойдут проголосовать на другой участок. Ну, глупо, потому что тратится время, да? Они же рационально денежку надо зарабатывать. Поэтому мы сразу для начала выбрали парные участки, те участки, которые находятся в одном здании, в школах, Например, я сразу начала смотреть участок 570, и, например, увидела вот этого симпатичного человека молодого рубашки. в течение, рубашке. Э, после 12 часов он приходил буквально ну, в течение 10 минут проголосовал три раза. Каждый раз он приходил э, в сопровождение молодого человека, такого же молодого человека худенького, серые серой мальчки, и э, мужчины... Э, в черной майке с пузом. И они очень хорошо рисовались. И, соответственно, они приходили, уходили, и 3 минуты опять приходили. Естественно, возникает вопрос, куда они ходили за эти три минуты. Я посмотрела участок 569. И вот видите, время 12.22 этот юноша получает прилетень, а 12.26 этот юноша на соседнем участке уже голосует. А вот этот юноша в серой маечке. То есть они три раза прошли по двум участкам по кругу. Вот на этом участке они проголосовали пять раз, а вот на этом почему-то только три. Видимо, на, а, видимо, машина их высадила, когда довезла до школы. Так, вот вам 20, там, 15 минут и давайте. Вот сколько они успели Вот на одном участке пять раз, а на другом участке три вот. Причем они, юноши молодые и, в общем-то, они даже не парились, не переодевались, не маскировались. Иногда уже во второй половине дня они иногда менялись рубашками. Иногда вот этот юноша приходил в другой рубашке, а, соответственно, этот юноша в серые маечки. Вот. Их товарищ в черной маечке с пулом он иногда надел, надевал олимпийчику. И, другой слайд. И получилось так, что а, все пересечения на этих парных участках мы нашли сразу, это было достаточно легко, и начали выкладывать в общий какой-то ну, общий банк, сделали общий банк скриншотов карусельчиков, И, соответственно, все, все установленные брусечки, те, те лица, которые были на том, и на том участке, мы разослали всем другим волонтерам, которые уже подключились, либо подключались э, к, к работе. И э, они видели, и, соответственно, себя на участках приглядывались именно к этим людям. И довольно быстро в нашем банке оказалось такое количество людей, что мы поняли, что мы просто тонемся, что это невозможно работать. В результате э, функцию мы выделили одну девушку, она мы не выделили, она сама, Таня, она сама взяла на себя эту функцию, потому что у нее оказалась очень хорошая визуальная память, очень внимательная к дегару и очень хорошо разбирается в движении, в передвижении, вот, в моторике человека. Как оказалось, вот, как мы потом поняли, это очень важное качество. И мы начали быстро собирать. Вот это, кстати, их спутник в черной майке спутник. Вот. А, она завела таблицу, требовала от нас шестого, чтобы мы все, если, допустим, кто-то бросал у склинг что мне кажется, это карусейщик, она требовала подтверждения, чтобы либо этот человек приходил на тот же участок второй, третий раз, либо чтобы его находили на другом участке. И в эту таблицу включались только люди, которые появлялись, голосовали, голосовали в кавычках, естественно, более одного раза. А, и она, кстати, все время дорисовалась на тебя и говорила, Нет, это не крусильщики, это бросчики. Нам Давид рассказывал. Что, так что Давид дорогой, это таблица в не крусильщика. Вот, мы как бы уточнили терминологию. А, и в достаточно быстром времени мы обнаружили мы обнаружили, что мы обнаружили, что нашли 19 участков, по, на которых пробывали. Вот эти люди вместе с «Голубой майкой» и вся эта компания. Мы нашли, что это из 20 наших участков в наличии, на 19 были эти люди. Там, это была группа приблизительно 80-100 «Круссельщиков». Мы, естественно, были горды с тобой и показали нашему Леону эти фотографии, что вот мы нашли очень много крусельщиков. Он нет здесь моих жуликов и хабалок нет, а он называл тех карусельщиков, которые он видел из окна пиццерии, но они выглядят как хабалки-жулики. В общем, не нашли мы пока жуликов и хабалок. Вот приблизительно мы нашли, посмотрели, на каких участках действовали эти ребята, первая группа, в которой не оказалось жуликов и хабалок. Это был это было практически два-три микрорайона между двумя станциями железной дороги, где-то по, по периметру где-то километров 12-13. То есть, как мы поняли, мы составили логистику, там, собрав скриншоты того же человека в голубой майке. С временем его передвижения мы посмотрели, там как эти люди, в какое время на каком участке двигались. И так с несколькими людьми сделали и поняли, что они эта группа 80-90 человек, они естественно не палились, они небольшими группами с разного с, разных, с разного направления заезжали вот в этот приблизительный округ и бомбили, да, и так перемещались, видимо, не тоже как какая-то логистика была, чтобы они не пересекались и не, ну, не вызывали каких-то подозрений. Хотя их было так много, источник из одной комиссии сказал, что где-то около 14-15 часов прошла команда для карусельщиков, чтобы там типа «крусельщики переодеваться» уже слишком примелькались. То есть, даже сами они понимали, что их было слишком много. Так, и мы нашли, когда в поисках охоты за «крусельщиками», мы также к своему удивлению обнаружили, что погром, многочисленные случаи бросов членами комиссии. То есть это было мало того, что члены комиссии прикрывали «крусельщиков» своим телом, закрывали от камер, а, и более того, что они сами вбрасывали, причем на многих комиссиях выбрасывали очень интенсивно. Ну, мы на одном участке нашли, на одном участке, находящемся по странному совпадению в детском саду под названием Крусель, представитель комиссии выбросил около 600 бюллетеней, а ее помощник, там зам или оператор Каип еще то есть было брошено как в Дагестане, более тысячи, тысячи. в КАИБ. То есть 600 бюллетеней поштучно было засунуто. Поштучно было засунуто. Поэтому, когда мне кто-то говорит, ну, может, там КАИБ. Если сейчас я попрошу, мы можем сейчас найти ролик, я покажу технику вбросов КОИБ. У нас есть небольшой ролик. А, и Давай и... я покажу просто, найдешь этот ролик да ладно то есть есть можно больше друзья мои в принципе играл вот пришла девочка крусевщица сейчас они придет дядя как крусевщик они передвигались э, э, э, э, они изображали себя семью я тоже их видел на своем участке я еще подумала про э, э, пожилой мужчина седой, э, очень пожилая дама лет за, за 70, и дама средних лет, вот пожилой господин, но он уже к тому времени надела кепочку, э, потому что он тоже очень сильно засветился. Я еще подумала, о, как хорошо, что люди целыми семьями приходят э, голосовать. И вдруг я их увидела на соседнем участке, они тоже пришли голосовать. Видите, камера как бы установлена, что частично виден каид только, и вот сейчас они не просто уже проголосовали на многих других участках, как оказалось, что они еще и по несколько опускают. Вот сейчас девушка покажет. Вот она подходит к коллегу. И мы видим, что не так похожи на один блютен. Оп, она придерживает лесенка их, рыбка. Сейчас сканирующее устройство. Оп, нежное. Да, сейчас он... Затянув один бюллетень, начнет подтягивать другой. Естественно, слышно, нам был слышен только звук сканирующего устройства. Ну, там, естественно, там как захлебнулся захлебывался просто. Все. Ну, там, действительно, это действительно была ужасная а ситуация. А здесь наблюдатели? Вот, <с два наблюдателя здесь был. Дмитрий Дорошкин и жена председателя этой комиссии. Вот, они тоже наблюдали. Нет, там не было независимых наблюдателей. А Калашихи просто... были все только. Вот он да. тоже делает. А Председатель его закрывает. Видите, от камеры. Чтобы... Но мы видим, что тот тоже водит несколько пюллетеней. Вот такая правдительная техника вопроса. Ну, просто классика. В, в, в другое время закрывал не председателя. а вернёшься к а, презентации? Ну, надо признать, что все же Каиба это очень негуманно к людям. Если в обычном Урну можно поднять крышку и бросить да, сразу абсолютно. 600, да, то сбрасывать да, да. 600 по одной бюллетине, по-моему, это очень круто. Очень пристой. тяжело, это тяжело. Да-да-да, согласна с тобой, абсолютно. Да. Я бы много да. дала, так, сейчас на резервку, да, презентацию, найдёшь да. ее? на где-то разместить? Ну, просто для людей жалко, да, мучаются. Да, абсолютно. Согласна с тобой. Нет, а не лёг. А он презентация. Да-да-да. Да, будешь пользуешься? Ну, вот, тут ты, вектора, это расследование, а там лёгкость на соль, да? Угу, mm -hmm. там их четыре. Да, да, да. Так, Вот, и это была, конечно, Прокручим немножко. А ты? Так, так, так, так, так. Ага. Так. Ага. И дальше. Вот и, соответственно, когда нам Левон сказал, что это не наши жулики и хоботки. Мы поняли, что там были и другие группы, и запросили еще а, определенную прошу видео. Просмотрели, по, по кругу уже забросили сеть по шире, увидели еще одну группу, сделали подборку с либо он посмотрел и сказал, это мои хабалки и жулики. Вот, например, на том снимке, который он видел, достаточно плотная дама стояла называла какой-то как раз буа и вот, вот такого розоватого цвета кофты вот она на этом участвует на этом участке а, моя любимица вот эта дама она тоже стояла а, около машины а, вот в этом одеянии спортивно в каких-то облегающих штанах и, и трикотажной майке вот она в длинном платье, вот она в ветровке, и вот она с той самой одеждой, в которой была у машины. Эта дама очень очень здорово переодевалась, вплоть то, до того, что к тому времени я ее уже вычислила много раз, то есть я уже знала, что она точно крутящица. Я смотрела на этом участке, где был Лион, вот эти крутящицы. Она настолько мастерски меняла внешность. То есть в, в, в, в одном случае вот такая дама в длинном сарафане, а в другом случае какая-то такая тетка в спортивном костюме в бейсболке, вот как будто с огорода. Да? Ну, совершенно не узнать, я даже ее пропустила. Вот Таня Бдительная, которая э, работала с, с, с составлением таблицы в она как раз идентифицировала это очень хорошо. Она, э, мы, э, занимаясь идентификацией крузельщиков, мы изучили также отчеты экспертов МВД, которые э, анализировали карусельщиков в, в других случаях, например, не то в Челябинске, не то в Свердловске, но а, а, однозначно кто -то с Урала. И вот то, как описывал эксперт МВД по каким признакам, ну, это, конечно, детский сад по странам не станет, потому что он описывал по чисто внешним признакам, там, там рубашечка такого цвета, маечка такого цвета. Мы, конечно, они меняли по 25 раз. Мы находили людей, ну, во-первых, они приходили иногда настолько полностью запутанные в этот жаркий день. Там полностью она каким-то шарфом запуталась. Платок и очки, ты не, не видишь ее. Но всегда выдавали две вещи. Походка. Походка и еду никуда не денешь. Вот, например, вот эта крышечка, она, она мы ее засекли на многих участках, но каждый раз, когда она приходила под камерами, она каждый раз, я не понимаю, как мне это удавалось, она каждый раз как-то то плечо поднимет, то как-то отвернется. Мы никогда не видели ее лицо. И вот сейчас она идет, но здесь, конечно, не очень видно, но, конечно, лица вы ее не видите, потому что она распушила свои волосы, они практически там, там четко, может быть, она специально для этих целей отращивала четко. Практически все закрывает. Один раз мы э, вот как раз вот на этом участке засекли, когда они только что приехали и выстроились к очереди на получение бюллетеня. И э, как бы, ну, стоять в очереди, это, в общем-то, уголовное преступление, преступления, поэтому она расслабилась, играла музыку, она стояла, приплясывала, так немножко крутился, я внимательно ее рассматривала. Но очень много крутильщиков, мало того, что они прекрасно маскировались, они прилегались так, что их очень было трудно засечь. И мы поняли, что эти люди профессионально работают на карусели. Просто в карусели в течение долгих лет. Просто там, видимо, ну и у нас данные подтверждали данные источников, что эти люди, то есть там существует структура, которая привлекает карусельщиков, и там есть люди, которые регулярно привлекаются. Они, безусловно, не как эти юные мальчики там, которые ходят в одних мальчиках, и их легко вычислить, они очень ловко меняют внешность. Там просто, возможно, были некоторые даже артисты, у нас иногда стало впечатление. И в результате его посмотрел, сказал, мои хабалки. Однако мы начали потом, продолжали искать, и мы нашли, что там была еще одна группа, в общей сложности мы нашли где-то 4-5 групп. И когда мы, в, итоговом, в итоговой таблице, по самым минимальным вот самое минимальное число было 376 крутишечек. На самом деле было больше. Каждый раз, когда ты начинаешь пересматривать тот или иной фрагмент уже просмотренных участков, там что-то уточнить, ты каждый раз увидишь что то, что убегает у тебя, что такое попут с раз. Там. То есть еще раз, в одном городе занимались каруселями почти 4 сотни человек. Более вот, того, вот. в городе, в городе 180 участков. Мы просмотрели, внимательно изучили, 54. Вот только на эти 54 участка мы зафиксировали 376 человек. При этом были крусельщики, которые переходили с участка участок, а были крусельщики, бросчики, которые, допустим, он пришел на данный участок, и он в течение всего дня вбрасывает, например, 17 раз. Приходил 17 раз в разной одежде. Вот мы нашли на одном участке, приходил молодой человек, а вообще там лет 18, вообще неизвестно, есть ли ему вообще 18 лет. И он, он, вот он артистично переодевался каждый раз и бросал 17 раз. Больше на других участках мы его не заметили. Были такие, допустим, пенсионерка, одна пришла, вот она на этом участке по сезла, больше ее никто нигде не ни, ни видел. Там, когда мы начали анализировать, когда мы начали анализировать там очень четко, вот, в принципе, понятно, подтверждений никаких нет, ну какие-то только. Но я нашла подтверждение документальные по словам людей. Да? Мы нашли четко, выделяясь несколько профессиональных групп. То есть становится понятно, кто их привлекал и как они рекрутируются. Допустим, одна группа, ну, очевидно, пожилые люди. Да? И понятно, что мы, знаем, как с вами, мы с вами знаем, как работает система ЖКХ и как пенсионеров рекрутируют. Да? То есть мы можем предположить. На одном участке мы обнаружили, вы как раз там, где была, мы показывали технику уброса, мы обнаружили одного человека, и все привлеченные нами местные жители, они говорят, ну это наш депутат, это наш депутат, представьте, там директор водоканала. Я говорю, слушайте, ну что, вы хотите сказать, что депутат типа, ходит в карусель, потому что мы его в тому времени еще на нескольких участках нашли. Мы не стали включать, мы просто не стали говорить, что он депутат, мы просто он у нас в таблице под номером 91. Кручевщик, мы рассмотрели, все люди, кто его знает, говорят, это он. Но честно, у меня в сознание просто не вписывается. Вот. И вполне возможно, что человек, директор водоканала, конечно, может мобилизовать своих работников, попросить его их приходить. Четко видно прослеживается группа пенсионеров. То есть социальные службы, как всегда, не требуют. Четко прослеживаются, вот там, в одном микрорайоне, микро микро микро а группа мужчин, там явная военная выкрутка, вот, видно. То есть, скорее всего, это ветеранские организации, либо какие-то чепы, где работают отстольники, да. Просто там видно, как они идут, как, ну, как, ну, это видно, как он садится, он, он садится на крышах стола перед председателем комиссии, получать бюллетень, а у него спинка такая прямая, Она видно просто, как, как, как передвигается. В результате мы обнаружили... Команда наша состояла из 11 волонтеров. Мы работали а, в разных городах. А, вот одно из преимуществ видеонаблюдения, то есть это было межрегиональное, пока еще не межгалактическое галактическое наблюдение, но мы к этому идем. Если откроем другую галактику, как вчера был ролик. И это были люди из Матищ, Чехова, Москвы и Новокузнецка, Краснодара, Калифорнии, Чехова, Александра. И у нас не было ни одного человека из У нас было ни одного человека из Местное наблюдательское движение абсолютно деморализовано. Есть, э, город, э, с одной стороны, там часть, вот, э, это мафиозная группировка, часть либо запугала избиениями нападения, там очень многие люди подвергались, и, возможно, просто вот, уже повернули на это. Они подвергались, Давлению, их избивали, возбуждались уголовные дела, и ни одного не результата. Возбуждали. Они возбуждались, их не закрывали. Вот, например, дело об избиении Димнейстерова и Стас Пуднякова после удаления через Стасу. Дело возбудили в 2015 году, его не закрыли до сих пор, но нет ни одного результата. И вот это бесконечно нет ни одного результата. Недавно бывшего мэра этого города сняли, арестовали. И после этого сразу сняли начальника местного следственного отдела, следственного комитета России. То, что, безусловно, то, что там творилось, это искренне умеется не, не, не знается. Также мы а, нашли там 42 наблюдателя, которые сами бронули активно. Как мы потом поняли, а, и здесь выборы, конечно, напрямую, электоральная тематика напрямую а, связана с нашей политической системой, там все партии легли под Единую Россию, даже КПРФ. И все свои места в причитающийся им флоты в комиссии, в составе комиссии, в качестве членов решающего голоса наблюдателя наблюдателей совещательным голосом, они передали практически администрации, которая распределила их между дружественными, ветеранскими организациями и прочим. В результате это были абсолютно все ангажированные наблюдатели. Все. До этого у меня было такое, когда мы работали, занимались изучением верки на выборах президента и просмотрили различные регионы, мы четко видели, что наблюдатели южнее Воронежа уже не существуют. Там, ну, как, как правило, они все связаны с комиссией администрации люди. Но оказалось, что наблюдатели, что эта черта, эта граница прилегает гораздо ближе к МКАДу, чем нам казалось раньше. А, вот это абсолютная деморализация, то есть выборов там не существует как таковой. Когда мы на нескольких участках а, в два этапа подсчитали реальную явку, то есть мы выделили всех крусельщиков, мы их отсекли и потом посчитали тех избирателей. В случае любого сомнения мы, а, а, как бы, мы, у нас была презумпция невиновности и если ну, мы считали человека как избирателя. У нас оказалось, мы взяли в качестве а, примеров, Три участка с хорошим просмотром, обзором камеры. И у нас э, реальная яхта избирателей оказалась э, от 18% процентов до 23% на том участке, где огромное было, э, было выездное голосование. Но мы его контролировать не можем, поэтому мы зачли, как будто оно было честно. Хотя мы прекрасно понимаем, что, это, что такой же был вопрос. Бы В результате. 18-20% реально явно. все остальное это были крусящики. То есть там сложилась такая ситуация, когда крусельщиков больше, чем избиратели. Естественно, в такой ситуации избиратели просто не ходят на выборы. И вместо этого фейковые наблюдатели, фейковые избиратели и э, фейковые и э, комиссии и прочие. То есть ситуация длина полностью до абсурда. Все, до абсолютно, вот все фальсификации, которые вы когда-либо видели, вот. Балашет это город, где все фальсификации нарушения доведены до, до, до абсолюта, просто возданы в абсолют. И когда нас кто-то спросил, а вы не смотрели, как они там соблюдали процедуру при подсчете, при каком плачете? Кто, Кто считал? Там никто ничего не считал. Там буквально в первые пятнадцать минут после 8-15, там уже все разбирали, все уже упаковано, все это никому ничего не нужно считать было. Вот. А какие результаты мы получили? Ну, конечно, Песков, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что жалоб не поступало, и это правда, жалоб не поступало, никому. Наблюдателей не было. А, однако а, члены СПЧ и я, Шаблинский, в частности, на встрече с президентом сообщил ему об этой безобразии. Президент дал поручение следственному комитету. Следственный комитет Вызвал меня на беседу. Я передала все материалы, все подробные описания, 46 страниц с подробными описаниями э -э, и хронометражом, действий Крусевичков и вопросов членов комиссии. Но таких очевидно, что просто... <пфф> <пфф> <пфф> То, что в следственном нам сразу сказали, что Крусечку искать никто не будет. 400 человек, их, их же невозможно найти, это же как против Крусьянов но а потом просто мне намекнули, что политической воли находить даже членов комиссии, хотя чего сказать, то вот они. Вот, тоже нет. В беседе секретарь Московской областной избирательной комиссии в беседе со мной сказал, что они будут постепенно заменять председателей участковых комиссий себя компрометирующих и убирать председателей ТИК. А в один прекрасный день, в одно прекрасное утро. Я захожу на сайт Избирательной комиссии Московской области, открываю страничку СТИК 2. Там нет ребята. их убрали. Я не думаю, что новый тик лучше, конечно, но по крайней мере тех нет. Члены ТИК номер один пока существуют. Там жулики похлеще, чем СТИГ 2. То есть они такой высокой квалификации, что их иногда дают на прокат на другие выборы, потому что это чума. Затем уволили трех членов избирательной комиссии Московской области, то региональной комиссии, потому что те, кто курировал выборы в Балашике. И затем, самое главное, и затем сейчас местные люди, подают заявление в следственный комитет. Уже несколько заявлений а, подали. Ну, естественно, как сказать, мы, конечно, не сдаемся, потому что когда люди из разных других регионов смотрели и наблюдали, они сказали, что по большому счету, дело бы в руках жителей было, если им нравится, пусть это делают. Но для нас важно, чтобы этих жуликов, чтобы создать прецедент, чтобы а здесь был абсолютно очевидный прецедент. Не нужно было там, там в лупу вглядываться. Это было очень очевидно. Этих людей нужно привлечь к ответственности и э, осудить. Когда э, госпожа Панфилова сказала о том, что ну вот опять исполнители, а нам нужно искать организаторов, заказчиков нет, нам нужно вначале посадить исполнителей, пусть не посадить, а штрафовать на 300 тысяч, пятьсот тысяч. И не в следующий раз, когда организаторы начнут что-то организовать, они уже не найдут никаких исполнителей, потому что надо для начала кого-то посадить. Вот безнаказанность вот сейчас это абсолютно, мне кажется, огромная болевая точка. И именно поэтому ребята из разных регионов принимают участие в этом проекте, потому что очень важно добиться того, чтобы, добиться того, чтобы эти люди понесли какое-то наказание. И я думаю, что, возможно, один из самых главных результатов этого проекта, то, что а, а, образуются горизонтальные связи между наблюдателями раз, различных регионов, и мы делаем общие проекты, осознаем, что у нас общие цели какие-то. И когда вышла публикация в новой газете, посвященные карусели, и все ребята радовались, и мне очень понравилось, что они называли наша статья. Это сильно была даже статья, потому что, конечно, мы многие я бы не делала. это колоссальная была работа. Вот так, например, такая у нас была. Да? Можно вопрос. Вот вы просмотрели много уик где были карусельщики. Вернули предположение, что бюллетени выдают карусельщикам там один-два члена УИК? Ну, да? Не вся комиссия. На есть... некоторых участках выдавали все члены комиссии. Даже так, да. Да. Вот, например, как бы, ну исходя из такой.. А Исходя из такой работы уже с агентурой, что называется, да, мы видели такие вещи, что, например, и, кстати, потом другие наблюдатели подтверждали это. Да, например, какой-то член комиссии мне сообщает, что у нас подавали все, кроме меня. И наблюдатели да, иногда говорят, я посмотрел, потому что я всех опрашивала, что кто из членов комиссии... С том, с Все. там сидела одна женщина, у нее было такое мучительное выражение лица. Она сама ничего не делала, но она, безусловно, видела, чем занимаются ее коллеги, и это ее мучило ужасно. Вот. Это было, многие об этом говорили. Но вот те участки, которые я наблюдала, там практически давали всех. Кто-то меня спросил из ребят, а какой-то они знак, они никакой знак не показывают. Вот они. И Левон, который наблюдал э, действия крусельщиков э, теперь э, вот, у машин, он четко видел, что они достают смартфоны и у них у них там э, портреты кому подходить, да? то есть сейчас такого рода связь. Очень было четко видно, что, очень было четко видно, что председатель стоит под камерой вот, на том участке, куда пришли карусельщицы, которых видел Левон. Он в свою очередь тоже смотрел какие-то картинки, такое вообще что он тоже получал информацию, что ребята к вам в группу. но обычно их мы встречали. Да? Но вот той комиссии, например, четко сотрудничали, вот четко. Три человека вот мы зафиксировали. Другие, как бы, ну, там, четко-то знает, может, они там, ну, нейтрально были. Но вот та первая комиссия, которую я начала смотреть, сотрудничали все. То есть, Крусейщик, когда я приходил, он, вот, Который член комиссии был свободен, такому он ушел. То есть вообще без проблем. Еще очень важный момент, что мы там обнаружили, я забыла об этом сказать, мы обнаружили там такое явление, как блогеров. А, и это в дополнение вот к вчерашнему разговору о а, почему нужны писать истории и сообщать о том, как проходит выбор. Потому что. И это явление мы обнаружили сейчас, по крайней мере, все оно становится массовым. Мы обнаружили, что. А, если обычно на выборах присутствуют наблюдатели, члены комиссии совещательным голосом и представители СМИ, то там присутствуют блогеры. Это некие, некие ребята, которые а, там что-то фотографируют, щелкают при максимально благоприятной поддержке комиссии, тут же выкладывают в социальные сети различные сопли в сиропе, что там о, там еще там молодая семья пришла проголосовать. То есть каждый кадр, и они их обыгрывают искажая реальность происходящего. Да? Я просмотрела местные порталы вот в тот день, там прекрасные снимки, что вот пришел депутат, он голосует, вот пришли ребята, они голосуют в первый раз. Эти ребята были крусельщики. Вот, тот же депутат, местный Тарас Ефимов голосует, девушка его снимает. Ну, как вы знаете, такой уменительно, пришел депутат, голосует на участке, а рядом с ним за столом получают, э, э, э, си, си, си, сидят, он голосует, рядом с э, столой комиссии, и получает э, влечение «Наша троица». Ну как это возможно? И там прямо как раз мы скриншоты снимали, вот депутат у него, местные журналисты, ну, ну какие-то видео делают, а фоном идут карусельщики. Представитель ТИК-2 заходит голосовать на участок выполненного гражданина, и тоже в, в, в помещении ТИКа заходят карусельщики. Да? То есть это была плотность на квадратный метр, просто зашкалила. И вместе с тем шло и сложение картины. То есть каждого э, человека, приходящего на участок, ну, как правило, все-таки реальных избирателей там пришли, там иногда приходили, они а 18%. Например, семья с ребенком. Они тоже выкладывали, что там хорошие явки, люди там сбрасывают, там уж все нет, эта да оговорка по фрейду, не сбрасывают, они просто голосуют. Там люди с семьей, в это воскресное теплое утро, вместо того, чтобы там ухилять на дачу, они приходят голосовать. И у читателей становится что все нормально, все отлично. Да. Потом эту же самую тенденцию я заметила на выборах в других городах и То есть какие-то сопли в сиропе и куча красивых фоточек выложено, что вот, а вот еще там молодежь пришла, а вот еще кто-то пришел. И у читателей стало сообщение, что все идет нормально, действительно хорошая явка, там люди с голосуют, люди действительно там, там еще что то приходит, там, люди действительно получают, мы им дают сувениры. Насчет сувениров. Сувениры нам помогли вычислить не, нескольких крусечек. Великая роль сувениров. В этот раз Комиссия Комиссии Московской области накупила сувениров с избирательной символикой в виде крышки для банка но Очень живой вот. Я отказался как член комиссии, раздавать такие сувениры сувенир-словушки. Вот. Тем не менее, там пожилые люди брали, и когда они приходили на участок, а мы к сумке что-то гремело, мы сразу понимали, что она была на том участке, возможно, на том и на том. Это тоже хорошая вещь. И еще мы обнаружили Другую уже усащую тенденцию, о которой я тоже умолчала, забыл просто сказать. Там были, в Балашехи был проведен эксперимент, первыми они провели эксперимент в Московской области. Они сформировали несколько участковых избирательных комиссий из членов так называемых молодежных политических организаций, молодежного ТИК, молодежного парламента и молодежного там еще чего-то. И, и вот эти комиссии в просто по то есть, если, допустим, дамы учителя, ну так, они, так, бросят, а, ну пусть шесть часов. Вот. Эти вбрасывали, практически, они бросами делали результат, не карусельщики, а даже они. Вот. И они вообще ничего не стеснялись, они просто под камеру. Мы сделали несколько хороших роликов. Вот один из результатов нашего проекта стало, что ребята-волонтеры, они настолько были возмущены вот этим, хотя они, у них у всех был опыт, они смотрели разные участки, но ну, вот там наглость, вот этот, э, эти фальсификации, возведённые в абсолют, они просто поражали воображение. Мы открыли канал на YouTube выборов в Подмосковье. Крусили и Броса». И там ребята делали очень много э, роликов, и они делают роликов. И мне очень понравилось то, что… О роли истории, о чем мы говорим. Просто мы тогда к этому. У каждого из них, каждый из них рассказывал свою персональную историю. Помимо того, что я там что-то написала там, от нас от всех, они рассказывали свою историю, потому что кто-то просмотрел какой-то отдельный участок, и это просто потрясло. Да? Вот, у меня один из волонтеров, парень, независимо из моего города, наблюдатель, который остался членом комиссии, очень ответственный молодой человек. Вот. И вот так потрясло, что он нашел, смотрел комиссию, там как раз была молодежная комиссия, и ребята его возраста выбрасывали почетно, вот его это просто лично задело, и вот он постоянно постит на них что-то, какие-то там, что-то как делал отличные роли, потом выложил еще какой-то ролик, выложил отдельный ролик, как выбрасывали наблюдатели на той комиссии. Вот это очень важно, потому что, конечно... А жители Балашихи только перепечатали нашу информацию. Их активно в, да? да? в итоге, если оценивать, какой масштаб всех этих каруселей, бросов, положите на тех выборах, и второе, чего стоит ожидать в этой связи с выборами в Санкт-Петербурге? Слушай, знаешь, я вот, во-первых, масштаб вбросов. Вот реальный масштаб бросов было где-то 30-40%. То есть эти выборы. 40% только... от общей явки. Понимаешь, я думаю, слушай, я питаюсь, будто в долях. Вот Виктор Кабабс на мной птанцуется. Цифры и Таня это разные вещи. Я скажу так, вот смотри, реальная явка была 18%. Да? Вот. Это было реальных избирателей. Официальная явка 47% в одном ТИК, 53% в другом ТИК. Вот. Плюс еще мы. То есть две трети проголосовавших. Да. Это крузеечеки. было больше. Например, крузеечков реальных избирателей мы считали, допустим, на одном участке, допустим, 242 человека, а крузеечку, а общее, допустим, там 700 проголосовавших. Соответственно, 500 это доля карусельщиков и членов комиссии. Ну так-то хорошо. Вот. Естественно, надо считать что они использовали выездное голосование. Я консультировалась с членами, там, с председателем, э, с честным председателем одного из ТИК в другом месте, и она мне сказала, ну почему карусели? Это же они такие топы вродили по улицам, какой смысл этого. И она говорит, понимаешь, фальсификация в виде выездного голосования настолько себя скомпрометировала, что ее уже потенциал исчерпан. То есть ты, вот, например, после одним из важнейших результатов вот этого расследования стало изменение ситуации в Московской области. После этого сменился председатель из Московской области, ну то есть не связи с этим, а немножко раньше. И он взял курс на как бы, ну, в некоторых рамках допустимое улучшение избирательной системы. В частности, на всех последующих выборах после этого. Они заморозили досрочку, у нас практически нет передосчения. Они заморозили выездное голосование. Вот, например, я после этого ездила наблюдать в один из московных город, где тоже на выбор губернатора было ого, сколько чего Брос, бросов? Мы ехали и готовились к тому, что там выездное голосование. Обычно две сотни человек, я еще там должен, естественно, не придется идти на выездное голосование, только я с консульмасы одежду ввести. Но, когда я приехала на участок, оказалось, что уже только четыре человека. Потому что мозг области облазбирков, как они сейчас действуют, они в ходе избирательной кампании внедряют в тик своего человека, просто вот сажают его, и тот тупо разворачивает просто всех досрочку и все эти списки на домашних голосоватах. И, кстати, вот у нас вот уже на всех последующих выборов у нас досрочка как фактор просификации практически исчезла. Ну, в рамках и он, и он становится все строже и строже. Да? Вот. Мне это радует, потому что да, мы все понимаем, да, это не. Можно сделать еще и посадить, дабы, или кое-кого посадить. Я готов предоставить список, кого можно посадить. Вот. Но, по крайней мере, они на начали что-то делать. Я сразу не сказала, что я этого дела не оставлю. Когда я спросил, а это еще результаты. Мы будем подавать заявление. Потому что если они возбудили по факту публикации в новой газете, потому что досрочную проверку они начали, но потом ну, ничего не нашли, естественно. Вот. Теперь я подала на два участка, плюс еще другие люди подали какие-то на другие участки. По совету завтра мы не будем подавать больше, чем на 10-15 участков, чтобы не просто подануть в переписку. Я думаю, лет через пять мы получим какой-то результат. Я думаю, что когда что-то с сменится, ситуация смеется, мы получим результат. И второе, вот, отвечая на твой вопрос, я думаю, крутили не будут использоваться чаще и чаще. Уже сейчас, когда посмотрев, вот так получилось, когда я изучила ситуацию с крутили, как это действует, я вдруг начала обращать внимание, на, во-первых, на свой город. Я вдруг подумала, что вот те переписанные протоколы в моем первом расследовании, вполне возможно, это лишь один из инструментов они добирали до какого-то процента. А основной результат вполне возможно был сделан то той же самой «Каруселье», но просто тогда мы об этом даже не думали. Да? Я начала присматриваться к другим выборам в Москве, и я поняла, что там тоже используют. То это позволило мне сделать предположение, что инструмент, такой инструмент, как русель будет использоваться достаточно широко. А завтра высказывает предположение, что у «Карусели» ограниченный арсенал применения только местными выборами. Вот я здесь не соглашусь, потому что я нашла подтверждение, что «Карусель» использовался и на президентских выборах, по крайней мере, 2012 года, но не в рамках одного города, а в рамках региона. Когда «Карусель», например, скажем, выезжала, ну, условно говоря, там Действовала по э, северному направлению, да, там, по Ярослав, направлению, шоссе. И вот все города по, по Ярославскому шоссе, Она был автобус э, в сопровождении сотрудника полиции, и он ездил по городам. Выбирал, в каждом городе выбиралось участок или два, но, видимо, там, я не знаю, по какой причине. Дачные стоит. участки. Вот, определенные участки, то есть они не, не, не крутились в одном городе, их поэтому очень сложно вычислить. Тут мы вычислили просто благодаря тому, что местные власти настолько оборзели от безнаказанности, да, что они просто это делают открыто. И все в городе это знают. Я говорю, что «а вы знаете вашим городом?» конечно, знают. Конечно, знают. Ну, говорят, вот они там работают, а вот там они работают. То есть так все все знали, ну просто, а что, а что сделать, есть, и вот в чем, что меня бесит больше всего, то, что существует, это определенная структура, это определенная организация, там явные координаторы, мы знаем, кто это организовал, мы знаем, кто это заказывал, да? и это совсем губернатор Московской области заказывал, потому что эта карусель, эта структура существовала до его до той времени. А, и, по большому счету, она его и скомпрометировала даже в большей степени, чем что-то другое. То есть, эта структура. Вот сейчас ее немножко припугнули, они прилегли на дно. Потом поступит команда, они опять э, выйдут из засады и примут свое дело. Вот эта безнаказанность вот к чему приводит. же самое, что мы, допустим, заметили в, э, э, на выборах в Одинцов в Московской области вот, в апреле. Там наши ребята... Зафиксировали вброс вот на этом участке в той самой школе, в котором зафиксировали вброс, допустим, пять лет назад на пушествующих выборах. Вот, то есть, если не приходить к э, ответственности, они так и будут постоянно брать. Потому что эта система существует, система мотивации существует, и ребята существуют очень серьезное финансирование. Потому что вот, по моим данным, кручек, то есть вначале как-то нам нас ввели заблуждение с суммой, а потом. В, там один дом-источники сообщения. Они получили очень приличные деньги в Украине. Ну, как, каждый координатор, тут все зависит сколько он утаивал от, от, от себе по карману. Но вот я знаю случаи, когда 70-80 тысяч за эти деньги многие пойдут карусели вообще. Я вначале думала, что там типа не дают 5 тысяч, 2 тысячи. Ну, как можно ну, думать? И эти люди не слушают. А не работа 70 тысяч. Это неплохо. Ну это не плохо, причем... А? Слушайте, а? я уже говорила, что они не жители Балашихи, на самом деле. Они не жители Балашихи, они там были местные жители, но там были, при, при, допустим, из Петушков в Владимирской области. То есть, там... То есть эта организация работает по всей области. То есть вы представьте себе, какая это организация. Это, это очень хорошее поставленное... А, эти фондов, эти деньги, а вот это, не, это, не знаешь, нам, это следующий этап нашего... вот это надо выяснять, это надо выяснять. Потому что, вы ну, представляете себе, если вот пусть... 7, 7, 370 карусельщиков, пусть даже каждый по полтиннице получил. Ну скромно возьмем, мы не знаем там, сколько им дали на руки. Это же сумасшедшая сумма, плюс премии председателям ТИК и, и, и членам ТИК. Это же сумма, плюс транспорт. Плюс заткти полиции, которые сопровождают, даже сумасшедшие деньги. То есть это огромные, суммы. Как они выделяются? Кто это дает? Как они проходят? А главное, как они потом отбиваются? Золотые. Может, я еще скажу пару слов по поводу. Вот это по я в нем не принимал участие, поскольку занимался параллельным проектом и практически не смог оказать никакой помощи. Но когда я ознакомился с результатами, оно, конечно, произвело на меня неизгладимое впечатление. Да, действительно, карусельщиков я как-то до этого момента недооценил, Полагал, что это самый такой экстенсивный способ поднятия явки. И у меня в есть объяснение, почему их так было много. Потому что там было много каибов. Потому что в Каип там целую пачку не бросишь вот. Поэтому они прибегли к такому экстенсивному способу поднятия ярки, Как включение большого числа карусельщиков, исполнителей Но это понятно, что этих людей надо собирать, поить, кормить, возить и платить им Соответственно, они бесплатно не будут работать И что меня еще очень сильно поразило и стревожило, это огромное количество вот этих негодяев бессовестных, бесчестных людей сотни сотни людей на одну валашику это очень много это говорит о, о том что у нас весьма тревожная обстановка в целом по стране что если власть захочет организовать подобную фальсификацию, то в принципе она способна найти вот это самое огромное количество бесчестных беспринципных людей это очень тревожно. У меня даже в какой-то момент возникло такое впечатление. Рядом с Балаших находится огромный, огромная мусорная свока, вести которой дошла даже, однажды вынесли на линию с президентом, линию, и он дал поручение закрыть. И буквально следующий день закрыт, так не было, конечно. Это смердящая такая вещь. Вот я когда езжу по, по Балашихе, длинные протяженные. Вот, я плохо знаю город, не смотрю по, по, по, по сторонам. Вот, вот я еду в машине, опущенное стекло. я въезжаю, я вдруг чувствую смрак. Я понимаю, что я приблизилась вот в микрорайон Кольгина, где находится рядом с осалтой. Понимаете, мне тогда даже казалось, что мусорный э, вот это, э, вот этот смрак, он просто, черт его знает, отравил что ли сознание. Вот на том участке, где, может быть, может быть, я не знаю, мне просто, думаю, что у меня вот на самом деле, вот на самом деле, и мы вернемся к этой теме, когда будем говорить об истории, вот на самом деле меня поразило и количество, но вот этот моральный аспект, о котором сказал Азат, меня поразило больше всего. То есть это же сотни людей в городе, то есть ты, люди живут рядом со свалкой. Они страдают от нее, вот, например, на том участке, где голосовал наш депутат Левон Смирнов, он, ну, как депутат, он говорит про это, он как пришел, там пришел, познакомился с, с, с председателем комиссии, с женщиной, она работала директором детского сада, он, как, я надеюсь, у вас без спецификации здесь голосуют, ну, что мне, не, конечно, там, у нас, там, где голосуют, все честно, все чисто. И вот они могут, потому что, ну, он, естественно, сказал тут же сразу, что, ну, что нам нужно избирать нормальную власть, иначе вот эту свалку, вот это СМРА... Да, конечно, я же все понимаю, Вы когда вот, там ветер дует за свалки, я даже прошу родителей не выводить детей на улицу. А потом мы показываем, смотрим этот участок, мы видим, какие толпы карусельщиков туда ходят, там толпы ходят. Там как раз в конце сломался хаид, работал только один, и за 15-м, согласованным до голосования, пришла большая группа крушечек и не смогла быстро пройти, потому что работал только один. Там практически половина участка была занята. Это была огромная толпа просто. Там голосовал первый раз. Я нигде не видела, чтобы вбрасывал полицейский. Здесь вбрасывал полицейский. Как это возможно? Там на других участках полицейские гибло, отворачивали глаза. А тут он вбрасывал. То есть и она, она вроде получается, комитета, она понимает, что связь властей, полигонов, вреда для здоровья, и тем не менее она на своем участке устраивает это безопасность. Как это возможно? У меня вот в голове, у меня вот это больше всего. Потому что на самом деле, когда мы думали о том, как вот развивать наш канал, который мы создали, я потом, надо понимать тему уравственности, потому что здесь вопрос не про Здесь вопрос не про выборы, здесь вопрос не про институты, не про политическую систему, потому что ну, нет политических организаций в нашей. И, конечно, в первую очередь про Потому что это, конечно, черно. Я была просто под большим впечатлением. Давайте отпустим Таню туда. Хорошо, спасибо. В чем смысл онлайн-наблюдения? Поскольку в ряде регионов сейчас уже продела дорогу все трансляции, веб-трансляция с.. С избирательных участков непосредственно То есть, существует возможность Не выходя из дома Посещать любой избирательный участок Доступной трансляции Это, конечно, дает очень большие преимущества И возможности для объективного контроля Но сразу скажу Что вот такой способ контроля Он не может и не должен собой подменять живых наблюдателей если у человека есть возможность, желание э, лично присутствовать на избирательном участке в качестве наблюдателя, члена комиссии Франции голоса или в другом статусе, допустим, СМИ, то, конечно же, э, живой наблюдатель никогда не заменит удаленного, дистанционного. Живой человек он всегда находится в центре событий и имеет, э, обладает большим обзором и возможностями влиять на происходящие события. Тем не менее, не стоит недооценить и вот такой дополнительный способ контроля, как дистанционное видеонаблюдение. Потому что есть категории людей, которые ну, не, не могут по разным причинам работать на избирательных участках. Может, силу возраста, кто еще не достиг совершеннолетия, к примеру, такого наблюдателя не возьмут, или пенсионеры, или люди с ограниченными возможностями, или просто из другого города, к примеру. Если я живу в Татарстане, то я не могу прийти на избирательном участке Санкт-Петербурга, чтобы наблюдать, но у себя я могу что-то посмотреть. Как может быть построена эта работа? Если человек один, то, конечно, это все достаточно просто. Он не связан, особенно там перед тем, то он может виртуально посетить один участок, другой участок, третий участок. И так далее. Вот так, например, мы, я в составе группы экспертов делал в Армении. У нас было четверо экспертов. Мы посетили каждый примерно по 100 участков Армении. Вот так, по 5 минут. Один посмотрим, другой, третий. Это похоже на тактику международных групп наблюдателей, которые тоже вот так ходят. зашли на один участок, на другой, на третий. Я сам участвовал в международных миссиях понемногу, а потом остались на каком-то 20-м, 10 20, -м, -м, 20 -м. вот так. Но ну, эффективность от такого наблюдения, прямо скажу, невысокая, потому что, как правило, все интересное происходит достаточно быстро, и именно тогда, когда никто не смотрит. Вот. Если относиться к этой работе серьезно, то тут уже требуется, ну, более такой, скажем так, профессиональный подход, вот. Какие основные э, тезисы э, можно изложить, связанные с видеонаблюдением? Ну, во-первых, я считаю обязательно э, осуществление записи. То есть, если человек достаточно серьезно относится к этой работе, э, к видеонаблюдению за каким-то избранным участком, то обязательно нужно озаботиться способом записывать трансляцию. Как это сделать? Лично для меня этот вопрос пока не ясен, потому что я, например, до сих пор обходился исследованиями архивных записей, которые были так или иначе получены либо законным путем, либо посредством онлайн-перехвата. Сам я записывать э, пока не умею текущий поток, но эта задача решаемая. Я думаю, программисты, они ближе ко дню голосования дадут свои рекомендации. Кто-то делает с помощью браузера, кто-то использует специальные программы. Очень тут просто для творчества есть. Но так или иначе, обязательно нужно в первую очередь озаботиться этим способом сохранения записи. Потому что существует риск, если человек увидит что-то интересное и даже запишет время, когда что-то что происходило, существует риск, что он больше никогда может не увидеть этих кадров. Потому что официальный доступ он может быть затруднен различным крючкотворством, как это бывает в регионах, в регионах потому что порядок доступа к, к архивным видеозаписям э, сейчас отдан на округ региональных избиркомов, И они не очень охотно предоставляют вот эти сейчас ее данные. А перехват он то ли будет осуществлен, то ли нет. А если будет осуществлен, то несколько дней уйдет на структуры, на структуры вернее, этого архива, который опять-таки сразу же на следующее утро, возможно, еще не будет доступен и вот если есть собственная запись это уже меняет дело к ней всегда можно вернуться и то, что, интерес, то, что показалось интересным можно будет посмотреть еще раз вот это первое обязательно нужно озаботиться сохранением записи, записи ну, сохранением этой записи которую наблюдаешь дальше конечно же, один человек не может эффективно наблюдать за всем процессом голосования от начала до конца. Ну, это и физически невозможно. У человека существуют свои потребности есть, поесть, попить, отлучиться, покурить и так далее. Здесь для эффективной работы обязательно требуется бригадный метод. Вот два, два человека, два волонтера, они уже могут закрыть избирательный участок, если они будут чередоваться, наблюдать по очереди, вот, это уже совсем другое дело Наилучший вариант Когда бригада расширена До человека Присутствующего еще и на избирательном участке То есть когда операторы Имеют прямую связь С тем человеком, который работает на участке И они могут Обмениваться информацией Но правда здесь есть одно препятствие Это техническое препятствие Связанное с тем, что Трансляция дает временную задержку где-то от 60 до 90 секунд ну, я не знаю различных там от чего это зависит то есть, то, что видеонаблюдатель видит на экране если он хочет, допустим быстро сообщить об этом наблюдателю, или предотвратить какой-то вброс, надо иметь в виду, что на экране он будет видеть то, что случилось минуту-полторы назад то есть, мгновенно быстрота реакции в этом случае теряется всегда нужно иметь в виду вот эту самую поправку если пришла толпа карусельчиков то через минуту она может уже и разбежиться вот это такой момент почему такая задержка происходит? я не знаю, как мне объяснял из программистов, трансляция работает так, там 15 секундные фрагменты 4, 4 фрагмента Значит, она в себя отбирает, и только когда начинается пятый, она показывает первый, Вот так. Ну, что такое, я сейчас... Ну, если не ошибаюсь, это просто пакетная передача информации. То есть там набирается, потом воспринимается. А нельзя потребовать, чтобы она точно... В Нет, это технически. Вот, да. это... это связано с интернетом. Даже, даже официальная задержка, просто. она как раз 15 секунд. То есть сначала как бы, блок 15 mm -hmm. секунд, как бы они поймали. Включите, включите допустим, Эхо Москвы. Радио и трансляцию вы видите тоже самое. Это свойство интернет-связи. То есть сначала пакет передается, а когда записывается, как бы этот пакет увеличивается. То есть нужно поймать как бы вот четыре. Как бы, там, там, там на самом деле секунд 20. Ну, ну хорошо. Что же надо? Зачем же нужно смотреть? Вернее, что можно подчеркнуть вот из этой трансляции? Здесь можно использовать те же приемы, схожие с анализом видеонаблюдения Приемы схожие с обработкой архивных данных Я вчера да. рассказывал о четырех таких направлениях Одно направление – это подсчет ярки. Это самое легкое, что можно сделать – пересчитать избирать по главам вот. В тот момент, когда они расстаются с вами избирательным бюллетенем, отпускают его и в эту секунду ситуация становится необратимой Можно нажимать на, там, допустим, или ручной счетчик, или на кнопку калькулятора Вот, это первое направление, подсчет явки, при работе с архивными записями. Это тоже можно использовать, хотя вопрос этот дискуссионный Мы его обсуждали, и я помню, в разговоре месяц назад мы пришли к выводу, что Для неопытного наблюдателя это будет, пожалуй, сложновато Одно дело, когда ты работаешь с архивом, ты можешь замедлять, ускорять воспроизведение, а если что-то непонятно, возвращаться опять-таки к спорному моменту. Здесь ничего ускорять не получится, замедлять тоже, и уж тем более не получится вернуться к какому-то моменту, который вот может сбить со счета. Единственное спасение – это опять-таки можно раздробить интервалы, при работе с архивными видеозаписью используется дробление на интервал по 15 минут. Вот. В 2012 году мы Тарстан использует по 30 минут дробление, сейчас по 15 минут. Это как-то позволяет, тем более если запись сохранена, можно вот этот фрагмент, где сбился счет, счет этот восстановить, именно этот фрагмент воспроизвести потом, попозже. Вот. Нужно ли вообще считать явку? Я прихожу пришел к такому заключению пока мое мнение, что в случае с Санкт-Петербургом я сейчас вернусь вот, именно к конкретному проекту, который намечается я считаю целесообразным считать явку в одном ограниченном интервале, к примеру с 10 до 10 часов почему я пришел к такому выводу? дело в том, что я специально изучал несколько участков не несколько, а 22 участка по выборке и кроме всего прочего мне удалось получить достаточно такую правдоподобную картину распределения по часовой активности вот эта диаграмма у меня здесь нет я попозже вам покажу то есть мне известна по часовой активность какая была на выборах 18 марта 18 года так вот опираясь на эту динамику в принципе можно прогнозировать если я знаю если я получу данные, к примеру, с 20-30 участков о явке в интервале с 10 до 11 часов я могу их помножить примерно на 10 ну, чуть меньше, чем на 10 и сказать, сколько человек придет к концу выбора обладая таким примерным прогнозом мы можем его потом сравнить с официальными данными и сделать какой-то приближенный вывод о том был ли административный нагон, применяются ли крусели или что-то такое. Если расхождение не будет большим, значит мы угадали. Если мы не угадали, это уже повод стревожиться и копать поглубже. Вот еще может быть полезно такой, такой ограниченный подсчет яркий. Я думаю, что и для видеонаблюдателей тоже не будет обременительным целый день смотреть этот участок не только один час считать. Дальше. Наиболее интересным объектом для наблюдения на избирательном участке, я вот думаю, все-таки, наверное, будут урны для голосования. Именно за ними смотрят, когда считают явку, именно около них происходят самые интересные моменты. Наблюдать за вытащей пюллетеней тут может быть затруднительно, особенно во время большого наплыва людей, к тому же столы для выдачи бюллетеней они не локализованы в пространстве они могут быть растянуты допустим вдоль стены поставить несколько столов и наблюдать за ними физически трудно приходится распылять внимание опять-таки смотреть за кабинами для голосования тоже как-то непонятно что там собственно смотреть таким образом из наиболее интересных объектов я выделяю урны для голосования и вот здесь конечно могут возникнут очень большие проблемы, связанные э, с обзором. Дело в том, что э, я говорил еще и о работе с архивными видеозаписями. Э, когда мы имеем дело с архивом, э, мы можем делать предварительный мониторинг и заведомо непригодные записи э, отсеять, не давать их волонтерам. Здесь э, дистанционным наблюдателям придется ориентироваться на ходу. Трансляция, как правило, начинается где-то ну, за полчаса до начала голосования. Если начало голосования 8, то в 7.30 она наверняка начнется. И вот в этот момент желательно оценить обзор, качество обзора и пригодность участка к работе. И, э, будет еще примерно полчаса времени на то, чтобы вмешаться в этот процесс, допустим, если у вас какая-то есть действующая горячая линия, можно позвонить на горячую линию и сказать, вот на таком-то участке урны практически не видны. Либо можно избрать какой-то вариант Б, чтобы не тратить впустую свои усилие, сразу приключиться на какой-нибудь запасной участок. Отказаться, допустим, от, от того, где обзор заведомо ну, непригоден. Ну, как можно оценить обзор? Здесь всегда надо учитывать маршруты движения откуда будут приходить избиратели как они будут передвигаться по участкам, и соответственно можно будет сделать вывод каковы у вас будут условия обзора в дальнейшем вот здесь например ситуация такова, что это скриншот на 9 утра 18 марта 2018 года казалось бы вот они порны, они видны хорошо но все ли здесь так ладно на самом деле, как вы можете увидеть, вот здесь находятся столы выдачи бюллетеней. Если придет большая толпа избирателей, то именно здесь они будут стоять и перекрывать своими силуэтами обзор. Вот э, на самом деле такой обзор не очень удовлетворительный. Давайте э, полистаем дальше. Я вам покажу примеры. Вот эта ситуация, когда э, скрытая урна. Мы видим один кайф, Но мы знаем, что одного кайфа не платят, они всегда платят парами. А где второй? Второй, очевидно, находится вот здесь, в невидимой зоне. Вот это тоже. Если его не удается устранить, дистанционно, если невозможно дозвонить на какую-то горячую линию, или там нет наблюдателей, который мог бы вмешаться непосредственно на месте, тогда, конечно, такой участок желательно бросить и перейти на другой. Дальше. Вот, опять-таки, ситуация. Урна, казалось бы, видна. Все хорошо. Но пришедшие люди, они будут стоять вот здесь. Вот, они все перекроют. Но, они не, конечно, на заднем плане она все равно будет видна. Вот этот самый урна. Обзор, в общем, не самый лучший, но я считаю, приемлемый. То есть, вот этот участок я менять бы не стал. Дальше. Вот здесь урна на дальнем плане находится. Тем не менее, посмотрите, каким будет маршрут движения избирателей. Вот вход. есть рамка. Они будут заходить здесь. Они будут скапливаться вот здесь у столов выдачи бюллетеней потом будут идти в кабину для тайного голосования но в общем-то, серьезных предпосылок нет, чтобы именно здесь перекрывал стол обзора здесь вот сидит председатель, около него очереди, как правило, в общем-то, не бывает это Дагестан и, в общем-то, хотя он не самый лучший обзор, но приемлемый дальше вот здесь идеальный обзор несмотря на огромную толпу ни один избиратель не перекрывает обзор здесь никаких вопросов быть не может дальше так вот ситуация, когда, вот видите силуэт если бы этот человек стоял там, он бы точно все закрыл а таких людей может быть много это вот, конечно, пример неудовлетворительного обзора они будут толпиться здесь потом они могут толпиться еще перед кабинами в общем, это не лучший вариант дальше вот опять-таки ситуация Здесь всего три человека, а если их будет 10, вы ничего не увидите практически за их спинами. Хотя, если там посмотреть утром, будет казаться все хорошо, урна видна. Вот такие могут быть скрытые моменты. Здесь очередь нас, э, возникает перед кабинами для э, тайного голосования. Если, допустим, столов для выдачи 5, а кабинки только одна-две, то можно понять, что перед кабинками может возникнуть очередь если наоборот стола для выдачи 2, а кабинок 5 то перед кабинками очереди не будет заведомо очень будет перед столами можно и так еще рассуждать дальше несмотря на то, что здесь освещенность так себе урны удалены и даже тут какие-то предметы есть вот, я не вижу тем не менее, вот здесь прекрасный обзор почему? потому что избиратели будут заходить отсюда Толпицы будут здесь перед столами Толпицы, возможно, будут здесь перед кабинами Но они будут приходить к вам И вы их видите, будете видеть э, с лица Они будут, э, не будут загораживать своими спинами Вы увидите каждый бюллетень, который они будут вкладывать Вот это считаю приемлемым обзором Здесь тоже достаточно приемлемо Очередь будет здесь, кабины здесь Вот так они будут ходить В принципе, все может, э, можно посмотреть Дальше где а вот она, вот одна урна. А -а -а. И это избирательный участок Дагестана? Да, это я, я тут э, накопался все рисунки. Уж, не, не да. Дагестан. Вот это прекрасная ситуация, прекрасный обзор. Эти урна уже никогда, никто никогда не загородит. Видно. Здесь, хотя есть вот эти люди, но а -а -а. надо понимать, что на самом деле они вот просто стоят. Вот здесь это полицейская, здесь, по-моему, наблюдатель. Ну, Это не, место, не то место, где будут постоянно толпиться люди Они постоят и уйдут В принципе, здесь все нормально Вы не будете видеть избирателей со стороны, э, со, со спины, а будете видеть их сбоку Каждый бюллетень, в принципе, прослеживается Очередь, толпа перед столами будет стоять вот здесь Перед кабинами она будет стоять вот здесь Это вот, э, тоже прекрасный обзор Desでしょう, здесь ничего не перекроет, Здесь сегодня ничто не перехоже даже в перспективе. Дальше? Дальше? Так, ну ладно, не будем сейчас до Там есть папки, Давид. Выйди из этой демонстрации. Закроем. Claro. Папки там... Это тоже закроем. наверное, тебя попросим Да. Healthy. Дело в том, что на каждом избирательном участке там не одна камера, а две. Ну, вот сейчас я вам покажу. То есть это, это были условно камеры, которые направлены на орган. Да? То есть ну, ты нам сейчас показывал. Ну, более-менее, да, типа по мысли. Да. Ну вот, случае со скрытой форной. Здесь мы можем сказать, что одна кирпича не видна. Так, почему мы это можем сказать? А, вот почему. Это один и тот же участок с разных ракурсов. Вот видите, здесь только одна урна. Она хорошо видна. Но она не а, съемки, да? у меня там нет на экране. Вот посмотрите. Это две разные камеры, с двух разных ракурсов показывают. Здесь мы видим две урны. А здесь наиболее казалось бы благоприятной мы видим только одну вторую мы не видим то есть здесь обзор э, надо иметь в виду, что вторая урна она существует дальше неплохо видно, да? вот они, две урны они удалены достаточно далеко а вот другая камера показывает уже поближе, но снова только одну вот такие вещи надо иметь в виду когда мы имеем дело с архивными видеозаписями мы всегда можем запись прокрутить в конец и найти то место, где их высыпают на стол Сколько их высыпет на стол, столько их и имеется на самом деле Тогда мы можем определить, все мы, все мы их видели или нет так. Сейчас я еще покажу парные Как на раз делать выбор вот сейчас, Давид, ты будешь пролистывать, наверное Давай откроем Вот там откройте. Да Я снова вернусь к доске Парная, это значит две камеры Ну вот это первая камера следующий. Вот вторая камера У -у -у. Ну здесь, конечно, ситуация очевидна Вот эта камера, она выгоднее, чем та Здесь мы видим толпа. Здесь толпы не будет точно. Все они толпятся там. Дальше. Так, следующую камеру. Ага, вот интересная ситуация. Вернемся назад. Ой, нет, нет, вот, вот эта пара, да. Вот, казалось бы, одинаковая ситуация. Они видны и здесь, примерно в таком размере, на таком же удалении, и здесь. Но какую из этих камер лучше выбрать? Надо исходить из тех соображений, где будет находиться толпа. Столы выдачи здесь. Вся толпа будет здесь. Вот с этого направления обзор перекрываться не будет. Здесь сидят как раз наблюдатели. Это направление предпочтительнее, допустим, предыдущего. Верненько, верненько обратно. Вот. А здесь мы ничего не увидим, когда придут люди. Соответственно, так должен делаться выбор. Дальше. Так, следующая Камера. Ага, понятно. Но ну, вот опять-таки здесь ситуация. Вот эта камера является более предпочтительной. Почему? Потому что столы для получения бюллетеней находятся здесь. Люди будут стоять за урной, если мы смотрим с этого направления. Верни назад. Вот здесь урна тоже, казалось бы, неплохо видна. Она даже поближе и побольше. Но именно здесь существует опасность перекрытия. Ну, в общем, вы логику, наверное, поняли. Как оценить обзор? То есть вас не должно обманывать э, э, вот эта видимость, обзор видимо, э, обзор урная, который бывает на самое утро. Вы всегда должны экстраполировать ситуацию в будущее и предполагать, э, как может измениться обзор. Э, самое большое влияние на него оказывают вот, как раз силуэты пришедших избирателей. Всегда надо анализировать э, возможный маршрут их передвижения. И места, где они могут скапливаться. Вот, что еще? <гум> ну, эту тему онлайн-наблюдения мы еще будем развивать. Я думаю, в скором времени будут выработаны инструкции, рекомендации. Но уже сейчас идет набор видеонаблюдателей. И Наташа у нас в курсе этой ситуации. Так что, если у кого-то есть возможность принять в этом участие, или вы знаете таких людей, я советую принять участие в этом проекте, потому что масса массовом масштабе, этого до сих пор никто не делал, я могу привести только отдельные удачные примеры. В частности, вот такой опыт есть... По президентским выборам 2018 года меня в частности поразила э, работа Аркадия Любарева, которому удалось э, выявить подлинное распределение голосов непосредственно в ходе подсчета на одном из участков Тюменской области. Он, не называя номера участка, описал эти события э, в публикации, как незаметно фальсифицируются выборы. Его поразило там то, что э, бюллетени предъявлялись и оглашались подсчет производился путем перекладывания благодаря чему именно он и получил возможность визуально его проконтролировать а результат тем не менее не совпал вот. вот так я не помню говорил я об этом или нет что кроме того что происходит в течение дня голосования надо еще конечно смотреть за процедурами процедурами которые происходят по окончании голосования Техника у нас конечно не настолько совершенна, мы не можем сидя дома, разглядеть отметки избирателей бюллетени. Но на некоторые вопросы мы способны ответить. Например, было ли гашение бюллетеней, была ли работа со списками, как сортировали бюллетени, предъявлялись они и оглашались ли они, губернаторские должны оглашаться. Вот с губернаторскими должно быть все, как ну, как это мы привыкли видеть. То есть бюллетени должны оглашаться, определяться, и мы это увидим. Происходит это на самом деле, или они просто передают их друг другу. Вот. Опять-таки подсчет. Можно будет увидеть, как происходит подсчет бюллетеней. И либо они считают их все вместе, все пачки одновременно, либо считают, как положено, по одной пачке путем перекладывания из одной части в другую. Вот. Мы не можем увидеть отметки избирателей, как я уже говорил, но мы можем оценить качество самого процесса, выполняется ли законное требования? Были ли созданы условия для наблюдающих лиц? То есть был ли контроль, эффективный контроль со стороны наблюдающих лиц, которые находятся в центре событий? Вот на такие вопросы мы можем ответить, не выходя, как говорится, из дома, наблюдая за избранным избирательным участком. Хотя и здесь, конечно, очень многое зависит от обзора. Если с урнами еще можно вмешаться и поправить с утра, то, боюсь, после восьми вечера, конечно, придется довольствоваться тем, что есть. Хотя, я думаю, если... Я знаком с таким явлением, как бегство от камер, когда стол для подсчета стараются выгнать в углу, углу. Вот. Если есть возможность в этот процесс вмешаться, посредством горя... горячей линии связи с тем человеком, который работает на участке, то, конечно, и с этим желательно бороться. Лучше всего, когда стол находится у вас перед носом, а такие ситуации случаются, и непосредственно наблюдать за происходящим. И есть еще один аспект. Если будут поступать сигналы в адрес председателя комиссии, он будет чувствовать, что кто-то за ним смотрит. То есть вот этот сам факт того, что большой брат наблюдает за тобой, он оказывает некое, некое психологическое, даже дисциплинирующее даже воздействие. Будет, да. Но... да, да. Это, тоже, это вообще общая рекомендация для всех наблюдателей, как да. мне кажется, когда ты да. приходишь в комиссию, просто проинформировать, что штаб кандидата, который тебя направил, осуществляет видеонаблюдение и смотрит по камерам, даже если он этого не делает. Кстати, да. Это вообще... да. Пусть они докажут, что нет. Да, как бы. Ну, просто это будет а всегда их дисциплина. Еще один прием, поскольку запись идет со звуком, мне удалось выявить некоторые фальсификации, и моим волонтерам тоже. Благодаря тому, что есть звук Бывают ситуации такие, когда комиссии оглашают полученные данные Оглашают результаты голосования вот. Потом заканчивают подсчет и уходят А официальные данные оказываются другие Так вот, если они огласили одни данные И мы видим, что они не обнаружили никаких ошибок Что больше не считали С чего они должны измениться? Предпосылки для этого нет? Есть в тиге, сказали вот, вот. Это уже э, говорит однозначно о том, что данные незаконно были изменены за пределами избирательного участка. То есть э, нужно не только смотреть, но желательно еще и слушать. И вот как раз э, звуковое сопровождение оно может оказать неоценимую услугу. Я вот постарался изложить э, такие общие тезисы, общие подходы. Ну, я говорю, пока еще серьезно эта тема еще не проработана. Я думаю, что мы получим в Санкт-Петербурге более-менее такой значительный опыт применения вот этой технологии. Я знаю, что Андрей просил дать слово. Да, задать, но, видимо, в конце тогда, падает, не знаешь, что... но, но, я не знаю, как лучше. Если это по 7, то лучше сейчас. Я очень 15, сильно стараюсь. 15, ну, 15, большое 15, большое 15, спасибо, что предоставили слово. Ну, прежде всего, я хочу сказать, вот, все, что я сейчас скажу, я э, не, прошу не обижаться никого из тех людей, которые занимались анализом записей с веб-камер и прочего. Я сам этим занимался с 2012 года, лично сам скачал 135 УИК своего Красносельского района, где я сейчас членом ТИГО являюсь. Лично просматривал больше половины из них, сделал анализы, то есть это колоссальная работа, очень важная, очень нужная. Но большой недостаток этой работы в том, что это все делается постфактур. Я вот могу уточнить, я посмотрел статистику наших судов по стране за три года, 16, 17, 18, у нас было осуждено 60, по-моему, 8 человек. Из них никто не получил уголовно-реального заключения. По-моему, человек 5 или 6 получили условные сроки, остальные это штрафы. Вот. То есть смысл в чем? Что мы вкладываем колоссальный ресурс. Это на самом деле это огромный труд. Большое спасибо. Да, и кстати, я участвовал в проекте по подсчету в Кабардино-Балкарии. Вот то, что сейчас вы вот рассказывали, я сам участвовал. Знаю, сколько это важно. Но онлайн-веб-наблюдение это инструмент э, интерактивного, Это форма интерактивного наблюдения. Если мы сделаем это наблюдение интерактивным, мы сможем переломить ситуацию. А, а завтра э, к сожалению, некоторые не точно сказал, опыт у нас есть. Мы это проводили в 2013 году, я представляю проект «Просто выборы», выборы мэра Москвы. Проблема в том, что, как совершенно верно сказал Давид, мы не представляем, мы как бы варимся в своем соку и никто ничего об этом не знает. Тогда нам за, за месяц удалось набрать 200, больше 200 онлайн-веб-наблюдателей, ну, для справки, порядка 100 живых наблюдателей, наблюдателей Петербурга отправили в Москву на автобусах, а у нас было больше 200. Значит, это самый главный инструмент, самая главная суть в этом, это психологическое воздействие на комиссии. То, что АЗА вот Азат сказал в самом конце, я бы это поставил примерно 99%. Значит, с чего? Первый раз лично я это использовал на выборах в Омске, которые были летом 2012 года. У нас но была, была да? а? организация. Я сейчас не помню, какая была явка, но с учетом. Здесь были организ... наблюдатели Петербурга, тогда еще организовали команду, небольшую, человек 20, которые помогали нашим же наблюдателям, уехавшим в Омск. И мы звонили на участки. Вот это сам. Я увидел, насколько эффектно это работает этот инструмент. Когда начинается какой-то там процесс подсчета голосов, предположим, и что-то нарушающая процедура, я звоню на участок, да, задержка 20 секунд, ничего страшного, председатель берет руки, я говорю, здравствуйте, я вот, вот наблюдаю, я смотрю, что-то необычное. Вот у меня в законе написано так, а вы делаете иначе. Угу. Нужно понимать, что онлайн-веб наблюдатель имеет колоссальное преимущество перед живым наблюдателем. Его невозможно удалить. Его невозможно отвлечь его внимание. вернее, как отвлечь э, фальсификаторы – это преступники, давайте прямо говорить. Да. они это прекрасно понимают, что они совершают уголовное преступление. Они уверены, что им ничего не будет, но преступление есть, и неприятности у них все равно возникнут. Поэтому, э, когда внезапно идет звонок из космоса, и кто-то говорит, что вот, э, значит, я вижу, что вы там вытворяете, Председатель комиссии, Шаблона. председатель, во-первых, ломается шаблон, ломается та схема. Они своим фальсификациям они готовятся, тщательно разрабатывают, кто придет, кто будет выдавать бюллетени, кто будет что то делать. И в этот момент ломается вся схема. Значит, ну, мои наблюдения, И а я... Это деморализует? Деморализует, абсолютно. Вот, ну, представьте, вот, знаете, помните эти замечательные кадры, когда там в Дагестане председатель комиссии бегала бегала бегал. а он сказал, "Ес, я там тысячу Но людей. мы выиграли а? да? совершенно верно. Или у нас была эта Бекаева, значит, замечательная бульфия решита, которая, значит, стояла с позой роденовского мыслителя, у нее за спиной там, а, а веб-камера сверху смотрела. Я думаю, что после этого как раз вот... Режиссеры, авторы фильма еще Туфея, братья Мирагли, по-моему, они после этого перестали снимать свои комедии, потому что смысла никакого нет.